Значит, венозная и капиллярная кровь абсолютно идентичны на 85%. Их отличает следующее. Капиллярная кровь содержит кислород, а венозная нет. Капиллярная кровь имеет менее плотный альбуминовый состав, а венозная более плотная, она более тяжелая. Капиллярная кровь имеет более щелочной паши не имеет ашионов, потому что она не проходит воротную вены печени, в ней нет продуктов переработки. Правильно? Согласны? Поэтому капиллярная кровь, хотя бы по этим трем причинам, является идеальной средой для выдерживания клеток аутокости кости губчатой, которая остеопрогениторная, живой. Конечно. Да. Поэтому капиллярную кровь ну, из, из практики мы собираем с первого разреза, шприцем двухкубовым и чуть разводим физраствором, чтобы она просто не густела так быстро. Мы можем использовать венозную кровь за неимением капиллярной, но по разным причинам. Обычно она собирается вот с первого разреза, потому что она самая-самая, вот и лоскут обычно кровит хорошо потом ее где-то уже насобирать весьма проблематично. Компактная кость содержит одно межклеточное вещество и клеток там практически нет. Вот тут одно межклеточное вещество, клеток особо нету, они лежат в глубине. Что это за клетки? Они уже прожили достаточно давно. Они уже все уставшие. У них очень, очень низкий регенераторный потенциал. Поэтому из них, в принципе, ничего не вырастет. А собирать минерализованное межклеточное вещество, через которое сосуды не растут, совершенно бессмысленно. Поэтому эта манипуляция использовать только для одного. Истончение компактной кости для того, чтобы потом в ней делать перфорации и стимулировать остеогенез от принимающего ложа. Это, это я тоже не вопрос. А то, и он как бы тут же... Парировал, да. Даже, даже если... Забираем блок он через перемалываем его через это тоже Если он имеет губчатый слой, то это работает. Значит, Через остеогенные клетки, клетки мизенхимы всегда формируется остеобласт или вот этот костный зародыш. Но это происходит только в том случае, если есть сосудистое питание. Из компактной кости тоже обра может образоваться что-то, но из более глубокого слоя. Но это такие уже пограничные состояния. Значит, Кость может расти и перестраиваться. Это называется ремоделировка. Основная ремоделировка происходит именно при росте кости или да, регенерации. Образование кости всегда происходит из стержнеподобной группы трабекулы рядом с формирующимся сосудом. Если эта трабекула очень большая, сосуд образуется посередине трабекулы а также он может лежать просто рядом в поверхности. Но цифра поддержания клеток живыми 0,1-0,2 мм будет всегда соблюдаться. И анастомозы они будут укреплять тут сеть дополнительно для того, чтобы везде в области живых клеток именно создать сосудистое питание. Также Трабекула называется спикулой, можете найти в определенных источниках. Это поперечный срез трабекулы. Что мы можем наблюдать здесь? Трабекула ограничена остеогенными клетками всегда. Она имеет, видите, два питающих кровеносных сосуда. То есть это будет, в принципе, достаточно крупная трабекула. Здесь она имеет либо это кальцинированный хрящ, либо это просто рыхлая санитетная ткань, потому что здесь она более интенсивно красится и говорит о том, что в ней есть кальций. Поэтому она и когда минерализующие структуры красится лучше, а клетки вот эти бесформенные, это вновь образующиеся костные клетки, это остеобласт. Затем костные клетки, они будут окружать себя активным матриксом и превращаться в остеоциты, которые сразу же начнут кальцинироваться. Эти два процесса идут параллельно. Поэтому назначение препаратов кальция до операции бессмысленно избыток минеральных соединений будет очень рано кальцинировать матрикс и вот эта вся структура расправляться в нужной формы не будет поэтому надо назначать им препараты минерализующие именно тогда, когда уже началось образование остеоцитов. Это происходит обычно к концу второй недели в середине третьей, концу третьей. Это зависит от статусов пациента и регинаторного потенциала. Губчатая костная ткань это везде где трабекулы связаны между собой с сосудистыми анастомозами. И такая сеть это и есть губчатая костная ткань. Поэтому она имеет залегающие сосуды полости, они могут также лежать в губчатой кости, тоже в канале, если она уже подразумевается, что будет компактизоваться, потому что потом ну да, с этим сосудом уже ничего не сделать. И внутри нее присутствуют всегда костные трабекулы с недифференцированными клетками, то есть они имеют потенциал есть питание, образовалась клетка костная. Нет питания, образовалась хрящевая клетка. Поэтому одни и те же клетки мезенхимы при наличии питания или отсутствии могут образовать либо костную ткань, либо хрящевую. Это очень важный момент. Почему да, практикующие специалисты у кого-то получают кости, а у кого-то нет. Они получают какую-то непонятную ткань. При образовании кости, вот этом оппозитном росте остеоласты э, образуют всегда отростки плазматические, уже соединяются с клетками, которые являются живыми э, на поверхности межклеточного вещества этих клеток. И соединяясь с плазматическими контактами, формируют тем самым новые костные клетки. Их остатки служат матрицей, поэтому и обеспечивается канальцевый транспорт. Нам надо очень много думать о межклеточном веществе, потому что в нем кроются все вот эти секреты. И тробекулы в основном они получают такие плоские, вытянутые и находятся вблизи питающей ткани. Поэтому если питающая ткань далеко, то у них всегда есть центральный сосуд, поскольку сосуды растут за костью. Это важный физиологический механизм. Образовалась кость, и тут теперь растут сосуды. И они происходят практически параллельно этот рост. Но кость растет несколько быстрее, поэтому если рост сосуда не успевает, то сосуд формируется в трабекуле внутри. И потом формируется тогда он в канале. Внутри трабекул всегда сосуды лежат в канале, а если они расположены сбоку, то они расположены в свободной плоскости в строме. Лучше, чтобы они лежали, конечно же, рядом, а не в канале. Потому что да, при повреждении эта поверхность является более минерализованной, и чтобы она дала какую-то да, регенерацию, она должна сначала быть доминерализована стеокластами или клетками крови. Здесь изображен участок кости, компактный и губчатый куда были установлены биты два гвоздя, и регенерация произошла именно в сторону сосуда, новые клетки образовались вокруг сосуда, это клетки минерализованные в минерализованном состоянии, это остеоциты, это остеобласты, выстилающие наружную поверхность костной ткани всегда, а вот это остеокласт, который пришел сюда есть кость. Есть два вида перестройки кости, это рост и резорбция. Резорбция происходит всегда на поверхности и благодаря остеокластам. Ну, либо клеткам он помогают еще моноциты, макрофаги. Это клетки очень многоядерные, они содержат от 2 до 100 ядер и имеют очень характерную ориентацию полярную. Она заключается в том, что у них присутствует такая структура, которая называется гофрированная каемка. Это участок очень плотный, плазматический, который вблизи содержит протолитические ферменты и активно выходящие вот в эту гофрированную ка... каемку. Мы видим, на самом деле, что это волокнистый слой, это слой надкосницы тонкий. Видимо, вот здесь происходит лизис кости, судя по тому, что здесь клетки отсутствуют. Есть вот эта четкая линия цементации, а здесь какой-то да, разрушенный матрикс. Губчатая кость имеет полость с рыхлой соединительной тканью. Астомазирующие трабекулы они всегда покрыты остеогенными клетками снаружи, а на самом деле изнутри, изнутри снаружи. И поэтому есть клетки, которые выстилают полости внутри. Эти клетки расположены внутри. Вот эти полости губчатой соединительной ткани, которые выстилаются остеогенными клетками. И при повреждении именно они будут обеспечивать первичный вот этот рост. Ну а это, как вы уже понимаете, да, это активно делящийся слой потому что он вот в этой зоне как минимум толщен. И поскольку кость откладывается от центра внутрь, вот была исходная ситуация, она откладывается от центра внутрь, вот этот диаметр он уменьшается. Он понятно, что не может увеличиваться, потому что эта часть в минерализованном состоянии, она очень плотная. Поэтому новые клетки будут откладываться сюда. А межклеточное вещество новое будет сдвигать наружный слой постепенно, и там же вода в костях тоже есть, будет постепенно сдвигать его к кнаружи. И постепенно у нас будет формироваться здесь гайверсов канал посерединке с сосудом питающим, и гаверсовая система, которая является структурной единицей компактной кости. Да, вот эта компактная кость, а это губчатая. И именно за счет уплотнения происходит образование компактной кости. Вот так они и выглядят их организация. Ну, Например, как раз вот, да, мы когда будем говорить, что из кальцинированных хряща вторичным методом образуется кость, она образуется и здесь. И вот эти трабекулы, по сути, это были ограничения клеток хрящевых сначала. Вот это были хрящевые клетки, а теперь сформировались новые трабекулы. И в дальнейшем, за счет плотнее, они превращаются в гайверсовые системы, посредине которых находится сосуд крупнопитающий. А в дальнейшем, да, ну и на поперечном срезе, вернее, они будут выглядеть вот подобным образом. Такой ученый, как Причарт, обнаружил в 1972 году особую ткань, которая является не до конца зрелой. Она была очень активно снабжена сосудами. Вблизи швов черепа есть рыхлая соединительная ткань и кровеносные сосуды, а также остеогенные клетки, которые являются не до кольца зрелыми. Он называл эту ткань ретикулофиброзной. Это автор такого распатора с лопаточкой широкой. А также это автор, разработавший классификацию костной ткани, разделив ее на грубоволокнистую, тонковолокнистую и сетчатую. Сетчатая образуется в процессе эмбриогенеза, да, при эмбриогенезе плотно Плотноволокнистая – это компактная кость, рыхловолокнистая – это губчатая кость. По сути, это все формации, которые мы встречаем. Именно он доказал, что оппозиционный рост возможен именно у кости. То есть она заполняет в дальнейшем любое свободное пространство внутри, а не растет кнаружи. И этим очень интересный механизм. Поэтому компактная пластинка, что логично, формируется снаружи кости, а не внутри.